Попробуйте провести специально для себя такой эксперимент ну, в плане дрессировки ментала, да, в плане его приручения. Возьмите чистую тетрадку, ручку и пишите все определения смерти, которые приходят вам в голову. Вот просто вот просто все, все, что приходит в голову, как бы, да, да, давая себе за рук, что вот вы должны исписать всю тетрадку. Да, то, что найдете в. И, и жизни тоже, вот если первооснова какая-то в, чисто в ментальном плане не дается, да это для ментала именно дрессура так вот помогает. Любой, любой, любой термин, любое определение. Да, вот просто берете и пишите. Сначала то, что из своей головы, потом полезли в интернет, начинаем читать умных из интернета, да, а заодно научимся проверять цитаты, тому ли они принадлежат, как, как нас уверяют товарищи из Фейсбука и прочее социальных сетей и так далее то есть просто набивать как бы информации просто ментальной информации а поскольку когда мы это пишем мы это еще вписываем в моторику задействуется и эфирное тело и физическое тело и соответственно астрал тоже задействуется формируются в этом аспекте хорошие пакеты знаний Сначала очень долго в свое время удивлялись, это вообще чисто английская такая эм, традиция да? в, в, в качестве какого-то там наказания или в качестве какого-то дополнительного урока детей сажали писать какие-то тексты. Да? Как правило, они писали некую однообразность, но тем не менее, вот, когда в комплексе задействуются все эти тонкие тела, обычно этот текст, ну, вот в Гарри Поттере вы помните, да? Мне, я не должен лгать, Вот это приблизительно это вот оттуда тема, писать строчки это у них называется. Вот. Мы используем этот механизм, который, в общем, так удачно себя зарекомендовал муштре других людей. Мы его используем для муштры самого себя. Если ментал впадает в полный паралич да, и не понимает, как ему описывать те или иные явления, да, мы ему в этом отношении... Помогаем, сажаем его за стол, подключаем все нижние тонкие тела и позволяем ему проявить, что называется, волю вольную. Да, как только фантазия заканчивается, мы привлекаем мудрых мужей к этому вопросу, и не очень мудрых. Но в любом случае мы собираем весь комплекс информации, и умной, и глупой, и традиционной, и внетрадиционный, таким образом, что у нас ментал относительно этого понятия приобретает должную толику богатства. Да это очень здорово помогает. Это по поначалу занимает какое-то время, а потом ну, быстро в общем, достаточно процессы наполнения идут. Так что если э, хотите, возьмите на вооружение.